Вот вы поверили в меня, а за мне, я драгоценность и меня, на я забирался в небеса, я верила только в чудеса, а вы поверили в меня, А же мне я забирался в небеса, я верила только в чудеса, а вы верили в меня, а мне. Вот вы не верили в меня, а мне. Вся жизнь моя у вас перед глазами. А жизнь лишь сигареты На полированном столе Исчезнет путь и стол Субтитры Море путал с небесами Искал я звезды в глубине Хотя не там, а надо мне А вы поверили в меня, а жаль мне Искал я звезды в глубине Хотя не там, а надо мне